Здравствуйте подписчики моего канала. И вот снова мое НАТО. Вот это обамыч. Вот это у меня и Хиллари и вот самые здоровые мерки. это два вьетнамца чисто породных а вот это меркелюха самая здоровенькая бомба это меркелюха у нас хрюха Вот она какая красивая сам большая. Это у нас помесь. Мангалица с вьетнамцем. Разница в месяц, но по размерам она их в два раза больше. Ахиори. Питочки! Ой-ой-ой, пятачки. Не знаю, беременна, не беременна. Вот это вот вообще толстая. Обамыть. Обамать. Сейчас я вас покормлю пока. Вот они у меня красавицы такие. Капусточку кушают. Бабама, бабаамочи. Вот, похоже, что Хиори беременна. Меркелюха нифига не беременна. Ну вот, хрюнтики кушают. Это вот автокормушка, вот сюда она сыпет, ну а здесь у меня колесо вырезанное, и это морда поросячья все раскидывает.